Ученые проанализировали данные об ураганах в США за последние 67 лет. Были составлены климатические модели, способные оценить мощность ураганов при различных внешних условиях. В ходе анализа были сделаны выводы, что мощные дожди и наводнения во время урагана Харви, мощнейшего урагана со времен урагана Катрин, на 19% сильнее, чем если бы такой ураган возник в 20 веке. И что вероятность появления столь мощных наводнений во время урагана Харви в 2017 году в три раза выше, чем если бы это произошло в 1900-х годах. К тому же обильные осадки стали на 15% более обильными. Ученые сделали вывод, что это связано с глобальным потеплением и антропогенным влиянием. Деятельность человека – одна из главных причин этих изменений. А так ли это на самом деле? Существует ли другое мнение ученых? Ученые алатра НАУКА в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем, говорят о том, что глобальное изменение климата на Земле – это в основном производное от астрономических процессов и их цикличности. Эта цикличность неизбежна. Геологическая история нашей планеты свидетельствует, что Земля уже неоднократно переживала подобные фазы глобального изменения климата. Дорогие зрители! А вы изучали данную проблему? Будем благодарны за то, что вы напишите об этом в комментариях под видео. Наша команда предлагает рассматривать вопрос под разными углами зрения, а не просто верить тому, о чем рассказывают в средствах массовой информации. Мы предлагаем альтернативные точки зрения. Подписывайтесь на наш канал, и вы, имея более глубокую информацию, сможете думать, анализировать и действовать в созидательном ключе на благо всех людей. А также будете в курсе происходящих климатических событий в мире. Стихийные бедствия, приносящие разрушения и затрагивающие жизни многих людей, в то же время помогают раскрывать все доброе и человечное в людях. Быстро меняются ценности людей в сторону помощи, объединения и единения людей. Большой ценностью становится жизнь каждого человека. Так ураган Харви, обрушившийся в ночь на 26 августа 2017 года на город Хьюстон США, Платил пострадавших от последующего наводнения жителей. Отступившая стихия оставила множество семей без крова. Стремясь объединить усилия всех людей, для помощи пострадавшим, несколько жителей города создали страницу в социальной сети Facebook, где разместили пост с предложением оказать помощь потерпевшимся отечественникам. Вместе они нашли грузовик с лодкой для эвакуации людей из затопленных районов. Начали помогать убирать дома, сушить вещи, вывозить мусор. Вместе варили еду, чтобы накормить нуждающихся, размещали у себя тех, кто остался без крова. Люди перестали заботиться только о себе и начали заботиться о благе других людей. Невзирая на отсутствие крова, люди поняли ценность того, что остались живы, они а почувствовали заботу окружающих их людей и тепло их сердец. В такое непростое время люди сохранили свои лучшие человеческие качества ⁇ доброту, нравственность и духовность. Важно всегда и везде оставаться человеком, протягивать руку помощи и заботиться друг о друге. Объединение людей – залог выживания человечества.